Здравствуйте! Здравствуйте! Рада, что вы зашли на наш канал бесплатного дистанционного обучения Агентства медицинского консалтинга «Дезерц». Обязательно подпишитесь на него. И именно здесь вы получите уникальную информацию для руководителей медицинского бизнеса, которая раньше была доступна только на наших платных семинарах. Я давно работаю на медицинском рынке и не понаслышке знаю, какие риски и сложности скрыты на пути к открытию успешной клиники. И позволю себе говорить с позиции эксперта, потому что каждый день с моими коллегами из агентства медицинского консалтинга мы решаем задачи собственника по открытию клиник, экономим его средства и работаем с вызовами медицинского рынка. Наше агентство Дезерт сотрудничает как с новыми клиниками, так и с мной существующими. Мы помогаем продвигать медицинские центры, отлаживать сервис, бизнес-процессы, то есть подходим к данному вопросу комплексно. Теперь мы готовы делиться с вами нашим опытом. Подпишитесь, чтобы не пропустить новое полезное видео, и вы сможете увеличить прибыльность вашего бизнеса. Я профессиональный маркетолог, кандидат экономических наук со степенью MBA. Более 15 лет я работаю на медицинском рынке, и более 10 лет у меня своя компания по производству медицинского оборудования медицинской мебели. Со временем я стала замечать, что владельцы клиник, наши клиенты, не всегда понимают правильно, что за клинику они открывают, и начинают процесс, например, с дизайн-проекта. Эту и другие типичные ошибки мы будем разбирать в рамках нашей обучающей программы на канале YouTube. Подпишитесь, и вы получите новые полезные инструменты для управления своими клиниками.